Низ Бытхи. Квартира с ремонтом и видом на море. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира на Бытхе с ремонтом видом на море практически в самом низу. И поскольку погода у нас не очень благоприятная для съемок, Используя тот материал, который успел наснимать в хорошую погоду. Итак, это бытха 8 9. Можете посмотреть по карте, где расположен этот дом. Все необходимое в непосредственной близости. Магазин прямо в доме. До моря 10 минут пешком. Девятая гимназия 5 минут пешком. Рядом санаторий «Металлург» с морской водой. Рядом тропа Теренкур, это тропа здоровья, протяженностью 5 километров. Кстати, на моем канале тоже есть видеообзор, так и называется тропа Теренкур во всей ее красе. Рядом стадион, где ваши дети могут заниматься различными видами спорта. Я считаю, что на Бытхе идеальные развязки, то есть любую точку Сочи можно доехать без пробок. И так далее, так далее. В общем, кто не знаком с микрорайоном Бытха, посмотрите обязательно видеообзор. Он называется «Почему я выбрал район Бытха?». Ссылка выскочит в правом верхнем углу. Заходим в квартиру. Общая площадь 35 метров. Да, на студия, но с балконом и видом на море. То есть это прихожая, вместительный шкаф. Квартира очень хорошо сдается посуточно. Даже сейчас в межсезоне. Ванна, как многие из вас любят, а не душевая кабина. Санузел совмещенный. В квартире все остается. Статус квартира, полная стоимость в договоре, пойдет ипотека любого банка. Все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Здесь керамогранит по всей квартире, скорее всего теплый пол, что я не поинтересовался. Балкон застекленный. Вид на бытху. И боковой на море. И прежде, чем я озвучу стоимость, попрошу вас поставить лайк за наши старания. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграм, там тоже очень много информации. Итак, стоимость данной квартиры 8 миллионов 900 тысяч. Она может измениться в зависимости от формы оплаты и сроков выхода на сделку. То есть, если мы на сделку выйдем до нового года, цена может значительно